Всем привет, с вами Хамудман и я заметил что меня смотрит больше русскоязычных и мои русские видео набирают больше просмотров чем английские и это повод сделать мой канал снова русским. Но я все равно буду снимать про мемы. Всем хорошего дня.